Монтана, страна холмов и гор, штат-сокровищ. У Монтаны много названий. Для меня это дом. Мой родной край. Родной и безумно красивый. Потому здесь легко не заметят человеческую подлость. День, брат. Поймите, никто не воспринял их всерьез. Они другие. Фанатики. Секта. Натуральная секта, блин. Коллапс близок, дети мои. Сперва они купили все наши фермы, потом радиостанцию. А напоследок прибрали к рукам сраную полицию. Они создали теократию. Прямо здесь. У нас под носом. Власти нас не спасут. <связывая> Никто не спасет. Вообще он никто... Прирует, чтобы мы спасли эти заблудшие души. Хотят они того или нет? Все отказываются верить в то, что это секта. Люди напуганы. Одни захотят навредить нам. Другие разрушить все, что мы с вами создали. А третьи предать нас. Мы не знаем, на что он способен. Кто? Их лидер. Иосиф Сид. Для них он отец. Лишь глупцы не помогают проекту. Они не верят. Они слепы. Но они прозреют. А ты? Ты зря тратишь время, тут нет сигнала. Пересекаем Хинбейн. Твою мать, вот он. Чёртов ублюдок. Господи. Теперь мы в стране дымщиков. ещё долго? Тебе хватит времени, чтобы передумать. И развернуть вертушку хотите чтобы я проигнорировал ордер шериф нет сэр я хочу чтобы вы лучше понимали эту ситуацию иосиф сид не из тех кого можно припугнуть у нас с ним уже были стычки. секта не всегда идет навстречу я думаю иногда лучше оставить все как есть да но закон един для всех, Шериф. Иосиф Сид не исключение. Вот. А вы ка диспетчера. Есть. Лайдхорс диспетчеру, прием. Да, yeah. я. Мы приближаемся к поселку Несси, прием. Ясно, yes, Шериф. Мы пытаемся вразумить нашего друга Маршала. Прием! Ему увезли, что меня нет. Ведь что обязательно дать мне знать. Прием. Понял тебя, отбой. Может, стоило взять с собой Нэнси, а не этого Салаго. Сектанты бы обосрались. А? Кто такие эти Эдемщики? Секта кто врата Эдема, поэтому Эдемщики, так их зовут местные. Садимся. Сажай! 15 минут не выйду на связь, высылай всех. Если придется, вызывай нас в гвардию. Прием. Так точно. Я вас помоюсь. Слушайте все. Три правила. Держитесь рядом, не доставайте оружие и помалкивайте. Ясно? Понял? Залага! Внимание! Не зевать! Идем. в церкви не отставай смотреть в оба их легко спугнуть салага сюда спокойно ладно стой, стой. тихо сделаю а ну успокойтесь это вас было. это не касается не вмешивайтесь шериф дело плохо все в порядке хадс все в полном порядке боже мой на вас есть значки верно Здесь не особо уважают значок шериф. Зато ствола не будут уважать. И все проблемы можно решить оружием. Ясно. Хадсон, двери. Прикрой нас. Сюда никто не должен войти. А ты со мной. И да, ну, не наделай там глупостей. Остыньте, шериф. Про вас скоро в газетах напишут. Все хорошо. Что-то случится. Вы чувствуете, да? Что мы приближаемся к краю пропасти. Что грядет час расплаты. Вот зачем нужен проект. Мы знаем, что случится дальше. Они придут. Чтобы забрать все, забрать оружие, забрать свободу, даже веру. Но мы им не позволим. Шериф, ну еще рано, маршал. Не позволим их жадности. Их безнравственности, их порочности одержать вверх. Мы больше Соби не будем страдать. Все нахер. Иосиф Сид, у меня ордер на ваш арест. По обвинению в похищении с умыслом на причинение вреда. Живо выйдите вперед и держите руки перед собой. Нет. Вот они. Саранча в нашем саду. Они пришли за мной. Пришли, чтобы забрать меня у вас. Чтобы разрушить все, что мы строим. Спокойно. Оружие Папа. сейчас ни к чему. Мы... Всем стоять Пушки Пушки на, землю. на землю. Всем стоять. Почки на землю. Успокоились. Мы ждали этого момента. И мы подготовились. Все. Все. Бог не позволит им забрать меня. Я видел, что Агнец снял первую печать и услышал громовой голос одного из четырех животных. И смотри, выйди вперед. Я взглянул. И вот. Конь бледный. И отследовал за ним. Салага, давай в наручники его. Бог защитит меня. Салага, браслеты на него. Иногда разумнее всего. Просто уйти. Пошли. Нужно сваливать отсюда. Маршал вперед! мы пойдем. Мы не позволим! нельзя, остановиться. Не сходи из пути! Yeah. Я и.. Эл. Отвечай прием. Влучи мне. Ты там есть кто-нибудь тоже? <звук> Давайте. Я же сказал, что Бог не даст меня забрать. У нас все хорошо. Не надо никого звать. Да, отец. храни тебя Бог. Никто не придет на помощь. Синь крыльев в Господа. Все идет согласно плану Господа нашего. Я все еще с вами. Первая печать сломана. Коллапс начался. Мы возьмем все, что нужно. И сохраним, что и имеем. Мы убьем всех, кто станет у нас на пути. Ники Рока Это начнется не, ну, Трогай не трогайте. Не трогайте. Боже мой, ты... Прости, думал тебя схватили. Пошли, пошли. Давай. Проверь тут все. О боже. Ничего себе. Твари! Мы посадим всю эту семейку. Всю семью. Долбаны психи! Мы выберемся отсюда. Но сначала нужно оружие. Держи. Так. Делаем вот что. Там есть дорога. Едем по ней, на северо-восток, до Мизулы всего пара часов езды. А потом мы вернемся сюда с Национальной гвардией и уничтожим всех. Они пошли туда. Проверь, в трейлер. Так. Estou baguinho